Друзья, всем привет, меня зовут Вадим Картавый. сегодня мы будем замечательно проводить с вами время э, в самой популярнейшей игре, в которой я провел 24 часа. Я решил постримить в Fortnite. Ровно 24 часа. Это был некий челлендж для меня от моего подписчика. Ну а что получилось, и как я сходил с ума, вы... Наверное, понимаете Посмотрите ролик до конца, пожалуйста И прожмите свой лайк Для меня будет очень классно Если вам понравится видео Спасибо Так я немного расскажу об игре Fortnite Это игра, одна из самых популярных Которая была... На нашей планете И она есть популярная И всегда была популярной Вот так вот, сто школьников играют против друг друга В то же время отбиваются от монстров Похожих на зомби в жанре Королевская битва С элементами Майнкрафта Подскажите пожалуйста, а куда летит этот автобус? Перед армией теперь надо часами задротить Fortnite. Да, в военкомате мой костюм Железного Человека уже оценили. В Фортнайт добавляют всех супергероев. Да, стоит только в Марвел появиться. Э -э, прошло около двух часов, и я не понимаю, э -э, что, что это такое. Но почему это вот так происходит? Но почему оно все происходит вот так? Именно так. Так все происходит, да! Ну почему? Однажды, 12-летний профессиональный игрок Fortnite получил бан на Twitch. Да, он же профессиональный, 12-летний. Ты проводишь несколько тысяч часов в Fortnite. Ты умело забиваешь любые доски. Меня убили. Меня убили. Меня сочно убили. Их было двое. А может быть трое. Но меня убили. А такого не ожидали. Да. Но я был стримером. 24 часа. И поэтому. И поэтому. Поэтому я решил превратиться в кукурузку, елки-палки. Fortnite! Ты представляешь? Вот как-то так. Окей, okay, погнали! Так, вроде бы здесь никого. Я не видел, кто здесь приземлялся. У меня есть оружие на всякий случай. Я в зоне, это хорошо или плохо? Пока 0 киллов, пока ничего нет. Да блин, сейчас он меня... <смех> Ай, лки-палки, он меня убил. Затем в меня вселился Шимора. Да, в меня вселился Шимора. Он взял и пришел ко мне на стрим. Он взял, пришел ко мне на стрим. Взял... И пришел ко мне на стрим но ну, ты понимаешь да шамора просто взял и пришел ко мне на стрим однажды мать фанатов fortnite вернула полтора миллиона рублей которые он потратил на twitch и почему я до сих пор не стримлю fortnite но теперь он запускает свои стримы на YouTube вместе со своей мамой. Не могу пройти мимо этого прямого эфира. Когда ребенок пытается объяснить мне, как строить Fortnite. И вот почему Fortnite стал игрой года. Илон Маск купил и удалил Fortnite. Однажды в Fortnite случился конец света. Но Epic Games придумали ивент с пришельцами. Я решил улететь в космос, чтобы покорить этот мир в Fortnite, но с помощью Among Us. Фортнайт бьет рекорды Майнкрафта. Совсем недавно 11-летний мальчик стрелял в грабителя. А затем издевался над ним, потому что он плакал как мелкий ребенок. «М -м, я потратил 20 минут, чтобы найти эту легендарную пушку. Теперь меня застрелят. Еще до того, как я смогу ей воспользоваться. Шимора приходил. Все были. Но вот этого чувака еще не было. Здравствуй, чувак! Здравствуй, родной! Кто ты? И как тебя зовут? Недавно мне написал единственный мой верный подписчик, что... Один из учеников в его классе вместо сочинения зачитал пачку игре Fortnite. Немного обширнее, пожалуй, раскрою тему. Пишет мне подписчик Коля. Он живет в Пензе. Ходит а, в школу в 11 класс на уроке русского языка раз в неделю. Один из учеников должен рассказать сочинение на свободную тему. Каждый ученик должен презентовать свое сочинение всему классу, хотя бы раз в год. И вот на прошлой неделе учительница заболела. Ее заменила учительница географии. Один из учеников, назовем его Костей, совсем забыл, что настала его очередь. Он напомнил ему, что сегодня его очередь. Тот -то долго не думал, открыл свой нут и... Тыкнул первый попавшийся текст, который оказался патч по игре Fortnite. Все долго смеялись над ним, а учительница поставила ему 4. Помни, Fortnite это сила. Я решил, что самый оптимальный стример Fortnite должен выглядеть как-то так. Поэтому включил вебку с помощью снап-камеры и начал издеваться над подписчиками, а также зрителями. Да, они не знали, кто я. Да, они не знали, где я. Но я играл в Fortnite. Это флеш новый скин в Fortnite. Самый быстрый персонаж в игре. Потому что есть Катька, которая бежит за Винчиком в 22.50. но потом у меня вылезли глаза глаза мои вылезли только глаза меня спасали в этой игре и губы а в этой игре меня спасали только глаза глаза и только ты видишь, да? Где у меня глаза? да я продолжал стримить, я продолжал, продолжал жать кнопки, жать бессчастные, страшные кнопки. Говорят, Fortnite дуракам везет. Мне не везет. Все, значит, я не дурак. Без комментариев. Инструкция, как кидать гранату в Fortnite. Кидая гранату, помни, что ее взрыв должен убить еще кого-то помимо тебя. Я выпал из автобуса, поблагодарил водителя, открыл свой парашют, но из-за коронавируса полеты отменили. Ненавижу ботов. А я не только я убивал, прикинь. Ее не только я бил. Это бот? Да, это бот. Походу, ее бот убил. Плохо. Мне не засчитает кил. Да! Надо валить отсюда. До сих пор за... за мной боты бегут, что ли? Я не пойму. Так, фраг у меня здесь был, да? Опа! Пока не, не вижу. Мне надо бежать до <связать> нагнул курицу, короче. Так, ну что, поздравляю, у нас еще один уровень мы прошли. Ну, бежать еще придется. У нас 14 человек. Я надеюсь, попасть в топ-1, но не знаю. Опа, отлично. Минута, минута. В принципе, я добегу. Я же попал в него, елки-палки. Я скоро вернусь.